Всем привет, ребят! Сегодня приехала Веста на роботе 1.8. До этого мы как бы переставляли прошивку на стандартную. То есть человек ездил на моей прошивке, потом на стандартной. И сейчас обратно залили. Да, мою, но уже с новыми фазиками здесь прямо сюда вставать да и ну сейчас катаемся испытываем то есть откатывали для того чтобы дилеры могли разобраться с коробкой потому что там какие-то проблемы постоянно были и поменяли там практически то ли всю коробку те всю коробку поменяли. да всю коробку сцепление, сцепление актуаторы все ну она коробка идет целиком да то есть целиком коробку поменяли и мы сейчас обратно зашили нормальную прошивку то есть человек как бы, понимает контраст разница есть того, что было и того, что есть некоторые, которые говорят, что там должен быть Мазерати, это не так, это просто просто она комфортно едет, не дергается, не пинается, просто просто едет, просто это удобно. Да, ну и плавно, сейчас все, все плавно, да. все происходит плавно. Ну и при этом как бы и э, нормальная динамика. Да, вот, то есть да, разгонное вот, жало да? сразу не задумывается да. вот все, она сразу да. пошла. Сейчас э, с новым фазиком я э, экспериментальную прошивку прошел, то что вот с фазой я снова и ковыряюсь. Э, Витя испытывает в Минске, он точно эту же прошивку сегодня залил и на ней сегодня прокатился, сказал, что там все вроде комфортно, нормально. Но буду продолжать это все ковырять, как бы, ну, чтобы получить максимально динамику, но при этом остаться комфортно, то есть чтобы на, налево сейчас, чтобы э, ну, можно было нормально, просто динамично и при этом комфортно ездить. Да, сейчас я еще забыл, что коробку шили, надо сейчас приедем, я коробку перешью на МТ-3 обратно. Потому что откатывали всю целиком, и коробку, и мотор, все откатывали назад, на стандартно. Так что будем продолжать работать над фазиком, и испытывать все это дело пока не надо задавать мне вопросов когда там выйдет прошивка здесь время прямо когда обновление ребят подождите потому что надо все это реально выкатать то есть ну есть некие наработки просто так я сейчас начну вам шить, потом начнутся какие-то косяки, мне вот эти там сотни машин надо будет обратно откатывать все это дело и заново перешивать. У меня просто на это времени нету. Лучше подождите, выкатаем все, сделаем все по-человече, и потом уже будем прошиваться. Так что следите за новостями, не забывайте подписываться, колокольчик жать, и всем, в общем, пока и до новых встреч!